Математическая сторона ПКИ была очень подробно рассмотрена на предыдущих секциях и круглых столах, но нельзя забывать о том, что вот такой, скажем так, движущей силой да, вот этого безупречного математического аппарата, который используется в инфраструктуре открытых ключей, являются живые люди, организации, и учитывая масштаб нашей страны, территорию нашей страны, Существенная часть взаимоотношений в этой сфере реализуется через региональные, территориально распределенные структуры. Традиционно региональные представители удостоверяющих центров они являлись большой частью аудитории ПКИ-форума. И мы надеемся, что они продолжат приезжать на эти мероприятия. И нам нужно понять сейчас на этой секции, каким образом трансформируется, меняется Региональная сеть, региональная структура выпуска сертификатов. Что ее ждет? Начать, наверное, нужно с того, что вообще вот эти региональные механизмы, они являются и движущей силой, и в какой-то степени проклятием PKI-инфраструктуры, поскольку именно на плечах регионов, региональных представителей, внедрялась, разворачивалась и достигла вот таких масштабов деятельность по применению электронной подписи, квалифицированной электронной подписи. И в то же время вот эта бурная деятельность, бурный рост привели к тому, что было много претензий к работе вот этого небезупречного организационного механизма. И все это вылилось в реформу, которую мы сейчас обсуждаем. Итак, изменение региональной инфраструктуры удостоверяющих центров в условиях реформы законодательства об электронной подписи. Здесь в крупном плане мы бы хотели рассмотреть три аспекта, по ним будут блоки вопросов. Первый блок это собственно, технологии и инструменты, далее клиентский сервис, ну и в конце мы рассмотрим следующую составляющую, немаловажную, это правомочия и ответственность. Работа будет построена в режиме вопросов и ответов. Здесь представители крупнейших удостоверяющих центров, которые постараются рассказать, а как они переходили в новую реальность после 1 июля и что, с чем им пришлось столкнуться, как они сейчас работают и каким образом дальше будут развиваться. Я представлю коротко наших экспертов: Сергей Борщев. ГНИВЦ ФНС России. Нина Соловьяненко, эксперт в области права, известный всем нам именинница сегодня. Нина, все знают. Кирилл Романов, Федеральная таможенная служба. Алексей Сенченков, аналитический центр, один из двух доверенных удостоверяющих центров ФНС России. Денис Булкаев, удостоверяющий центр ТАКСКОМ, генеральный директор. Виталий Решетников, представитель Дальнего Востока, живое воплощение территориальной протяженности нашей страны. И Денис Кунинг, это Краснодар, удостоверяющий центр IT-ком. Переходим к вопросам. Первый вопрос. Какой была раньше и как изменилась с 1 июля ваша организационная или структурная схема обеспечения региональных пользователей сертификатами ключей электронной подписи. А, то есть вопрос, в общем, как было и как стало такой переходящий, ретроспективный. Кто начнет? Я бы начал, наверное, с Такскома, потому что это один из старейших удостоверяющих центров. У него самая большая история. Да, ну, еще раз добрый день. Коллеги, ну начну, наверное, как первый аккредитованный удостоверяющий центр по новым правилам. Мы аккредитовались в июне месяце по новым именно по новым правилам через правительственную комиссию, через которую сейчас проходят все аккредитованные удостоверяющие центры. На нас обкатали всю эту технологию. Было непросто, но уже это в прошлом. Мы аккредитованный удостоверяющий центр. Что изменилось у нас с 1 июля? На самом деле, если откровенно говоря, мы не думали, что столько изменений у нас произойдет, но действительно мы посмотрели критически на всю ситуацию и на свою структуру, и на требования. И сегодня много говорилось про то, что Ужесточились требования к идентификации, и мы однозначно ставили вопросы и перед нашими и вопросы перед нашими структурными подразделениями, нашу партнер, перед нашей партнерской сетью с единственной точкой зрения, чтобы обезопасить как себя, так и владельцев сертификата. Что в структуре поменялось, у нас стало больше проверок. У нас больше проверок, соответственно, структура потребовала изменений в части дополнения людскими ресурсами по проверке всех документов плюс это фотофиксация, что где-то понравилось, где-то не понравилось, но у нас достаточно жесткие требования, они однозначные и понятно всегда. У всех бизнесменов есть соблазн с чем-то поступиться ради получения какой-то выгоды, но в эту мы историю не пошли ни при каких условиях. Поэтому по структуре усилили и разработку, усилили наше структурное подразделение удостоверяющего центра, и основная часть нашей организационной структуры усилилась в части проверки всех тех, документов, поступающих для выпуска сертификата. Вот в этой части да, большое увеличение штата произошло. Денис, было ли сокращение количества региональных представителей? Прорежали ли вы ряды своих представителей в регионах? Или доучивали? Нет, понятно, у нас очень много Прошло курсов, вебинаров, семинаров, и где-то очных, где-то удаленных, что в соответствии с нынешними временами, естественно. И проходили обучение. Многие не понимали, многие партнеры, которые к нам пришли, говорят, а у нас раньше было так, показывали, как у них было. Мы говорим, нет, к сожалению, теперь условия вот такие работаем вот именно по таким условиям, по такой схеме. Что касается, прорежали ли, нет, мы выдвинули, еще раз повторюсь, наверное, что выдвинули достаточно прозрачные, достаточно объективные и четкие условия, которым надо было придерживаться. Соответственно, После этого принимали решение. И мы как мы принимали решение, так и наши партнеры, так и наши региональные представители. Работаем ли вместе, либо не работаем? Ваша региональная сеть выросла за да, выросла. этот период. Тогда вопрос к Краснодару. Это второй удостоверяющий центр, который тоже прошел аккредитацию. Неожиданно для многих, но тем не менее, попал в список аккредитовных да, средств центров. Что у вас поменялось в вашей структуре, как она организована? Вот в TaxCom это агентская схема, большое количество региональных представителей. Как вы работаете и как вы стали работать? Мы получили аккредитацию буквально в последний день. Волнительные моменты первых нескольких дней, когда ну, нам фактически пришлось приостановить деятельность, потому что официального подтверждения не было. И потом вот этот вот перезапуск. Ну, Конечно. Что у нас изменилось? Ну изменилась на самом деле довольно очевидная вещь. Это пропорционально, пропорциональное изменение, ужесточения требований к партнерской сети. То есть ровно так, как Минцифра ужесточила требования к удостоверяющим центрам, вот ровно с той же самой пропорцией мы ужесточили требования к нашей партнерской сети. И ну, как бы это неприятно ни, ни звучало, мы стали меньше доверять нашим партнерам. Селявин, да, такова жизнь. У вас выросла тоже региональная сеть за это Нет, время. вот здесь вот это такой интересный момент, да, то, что с одной стороны <coughs> удостоверяющие центры, естественно, хотят присутствовать везде. Мы хотим присутствовать в абсолютно каждом городе, в каждом населенном пункте, это не знаю, быть как Почта России, да, буквально 100 жителей и иметь представительство. А, практика показала о том, что а, востребованность, а, реальная востребованность и выпуски, но они не такие значительные. То есть они не так сильно вот покрывают прям тонким слоем, как и икринки, полностью всю территорию России. Понятное дело, что мы выбрали, посмотрели на ключевые регионы, где мы присутствуем, где присутствуют наши коллеги по цеху, скажем так. Да? Мы посмотрели самые крупные города. Ну и в общем-то поняли о том, что в городах с населением там, меньше 10 тысяч человек – иметь крупные представительства, собственные филиалы, ну, нецелесообразно просто, потому что все-таки мы коммерческий удостоверяющий центр, да, и вопрос экономической целесообразности, он очень значительный. Вы работаете по агентской схеме, в общем, она сохранилась. Да? Конечно, мы и, работаем по-прежнему да. по, по агентской партнерской схеме. Единственное, что мы, также же, как коллеги, очень сильно ужесточили требования. В безусловном порядке все выпуски, которые идут именно через партнерскую сеть, подлежат фотофиксации. Мы зрителей. дойдем до технологии. Сейчас только Хорошо. про структуру вопрос. Вот. Количество партнеров, которые, у нас, которые с нами на текущий момент работают, то есть можно оперировать статистикой за последние два с половиной месяца, ну, по количеству сократились так ориентировочно раза в полтора, скажем так. Угу. А вот по объему выпуска, ну как бы кратно выросли. Понятно. То есть в этом случае мы говорим о том, что вот региональная структура, она, она просто укрупнилась. Прям Окей. совсем мелочь она отвалилась, а крупные они стали еще крупнее, и это, в общем, тоже хорошо. Спасибо, Денис. Я бы предложил сказать о том, как изменилась работа с региональными получателями сертификатов в федеральной таможенной службе. Это один из таких традиционно крупных сегментов потребителей электронной подписи. Кирилл? Алексей, да, большое спасибо. Значит, с 1 июля мы стали доверенным лицом удостоверяющего Центра Федерального казначейства. Работа с коллегами на самом деле комфортно, хочется сказать им большое спасибо. Но изменения, которые пришлось производить, весьма серьезные. Во-первых, мы, конечно же, ну, с 2004 -го года развивали подпись, это одна из ключевых наших технологий обеспечения доверия к документам. У нас реально там, у каждого инспектора. Есть усиленная квалифицированная подпись, можем только использовать только квалифицированную подпись, и, и подписываются все, абсолютно все процессы, которые там автоматизированы на том или ином этапе. Поэтому было, были серьезные опасения, что возникнут какие-то затруднения, проблемы, но вот если сейчас акцент на региональную сеть, то наша региональная сеть растет. Объясню почему? Потому что то, что было раньше, мы там, были аккретованным встречным центром, сами себе выдавали там, своих должностных лица обеспечивали. До состояния два года назад мы выдавали безвозмездно квалифицированную подпись участникам внешнеэкономической экономической деятельности. Это было связано с рейтингами «Доид бизнес», чтобы не налагать на участников технических деятельности дополнительных каких-то расходов. Вот. Но потом пошла вот эта реформа. Это Первое, что сдуло сейчас, ну, по состоянию на 1 июля, мы обеспечивались только там, собственных должностных лиц. Это порядка там, 58 там, тысяч сертификатов. Точки выдачи есть во всех таможенных органах по состоянию на сейчас. И рост произошел по одной простой причине. Технологии электронного подписания заявок, то есть это было ранее, человек, когда получал сообщение, что его, под, ну, его срок действия, его сертификата подходит к концу, делал заявочку, подписывал ее действительной подписью, она прилетала на соответствующий удостоверяющий центр. В момент собственно, подписания там, закрытый ключ генерировался, ну, все было красиво, все было автоматизировано. Сейчас эта технология не может использоваться, потому что, ну, потому что федеральное казначейство строго следует федеральному закону, соответственно, да, они, как юрист лица, хотят иметь полный комплект документов, и людям приходится приезжать на точки выдачи, полностью готовить этот пакет документов, делать ну, инспектор приезжает на точку выдачи, отдает свой там, персональный идентификатор фактически это удостоверение в цифровой. Среде. Могу даже показать, если интересно, как это выглядит. Вот. И уходит уже полностью с действительным сертификатом. Большой-большой экзамен, который, нам, который у нас будет в ближайшее время, это будет конец года, потому что в последние недели функционирования нас как удостоверяющего центра, естественно, подписи были продлены, ну, сертификаты были продлены до 1 января. Соответственно, вот сейчас этот процесс, после того как мы пройдем этот процесс, можно будет делать какие-то выводы. Но регионы отреагировали на существующие опасения тем, что пошел рост количества точек выдачи. Наверное, это даже хорошо. Кирилл, ваши точки выдачи это располагающиеся именно в таможенных органах? То есть это да, должностные лица таможенных органов, они, собственно, осуществляют выпуск? Да, да, да. Наши, наши должностные лица своя инфраструктура отдельно защищенная ну, наш удостоверяющий центр был отдельной системой сейчас именно вопросы именно там центр регистрации центра сертификации выведены из эксплуатации и полностью вот эта вот инфраструктура подключена к э, инфраструктуре федерального казначейства то есть у вас нет таких внешних точек выдачи только на основании трудового договора сотрудники выполняют эту функцию да правильно? именно так окей okay, спасибо вопрос наверное который многих интересует а что происходит в удостоверяющем центре федеральной налоговой службы, да? поскольку просто вот, как сказать, лидирующая и выдающаяся роль принадлежит удостоверяющему центру налоговой службы в новых условиях. Слово предоставляется Сергею Да, коллеги, добрый день. На самом деле удостоверяющий центр федеральной налоговой службы уже существует не первый год, который по аналогии с Федеральной таможенной службой выдавал квалифицированные сертификаты собственным работникам, государственным служащим. По аналогии с ФТС, Федеральной налоговая служба также осуществляет эту работу с гражданами, с налогоплательщиками в рамках возложенных полномочий. А удостоверяющему центру пришлось выполнять в принципе все те же функции, которые есть, но только уже с охватом на юридических лиц, на представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, да, кто, может, действовать без доверенности, для чего службой была проведена работа, было проведено обучение работников налоговой службы, кто непосредственно осуществляет прием налогоплательщиков территориальных органов. У них были оборудованы места, собственно, сотрудники прошли обучение и с 1 июля начали принимать документы и выдавать сертификаты. Сейчас в каждой инспекции есть такая возможность выдать сертификат, или пока не все инспекции охвачены? Охваченные инспекции – это в соответствии с утвержденным приказом есть перечень точек выдачи. Соответственно, как только он будет меняться, расширяться, в этом будет выпускаться дополнение. Примерное количество где-то тысячи. Где-то в начале сентября была новость, что Вы выдали 120 тысяч сертификатов всего от удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы. Динамика сейчас увеличивается, снижается или Вы, в принципе, вышли на какой-то вот равномерный поток клиентов? Да, уже выпущено более 120 тысяч сертификатов, но, скажем так, статистики нет, не, не готов сказать, плюс сертификаты начали выдавать доверенные лица уже со своей региональной сетью, со своими представительствами. Ваша структура состоит из, собственно, вашего удостоверяющего центра с точками выдачи в инспекции и доверенных лиц. Их всего два – Сбербанк и Аналитический центр – вот сейчас в какой пропорции выдаются сертификаты вами и вот этими доверенными лицами? Ну, хотя бы примерно, я понимаю, точной статистики нет. Больше вы или сейчас больше они? не готов сказать. Uh -huh. Аналитический центр, доверенный лицо ФНС России, доверенный удостоверяющий центр. Наверное, интересно будет послушать, как вы выстраивали свою сеть и как вы выстраивали свою организационную структуру. Тяжело выстраивали. Аккредитацию мы как аналитический центр получили 4 декабря 2020 года. Первые были мы. По правилам, по Нет, после 1 июля, согласно новым требованиям 476 закона, 4 декабря 20 года. Комиссии тогда не было еще. Ну, это же не к нам вопрос. А в прошлом году не было никаких региональных представителей. Сейчас порядка 75 регионов мы закрываем. Это собственные филиалы они лицензированы, они прошли аттестацию по ВСТЭКу, по 313 постановлению получили лицензию на работу с криптосредствами. Осуществление лицензионных видов деятельности еще ну, до конца года, их, наверное, будет порядка там, 300, если все хорошо пойдет по плану. Но я бы хотел понять, о каких агентах, о каких партнерах мы можем говорить, если у нас теперь... Есть четко определенный статус представителя удостоверяющего центра это доверенное лицо, которое имеет право осуществлять два, две операции, по сути. Да? Принять заявление и передать сертификат, провести идентификацию. Для этих функций, естественно, нужно закрывать территорию всей страны, включая малые города. Потому что здесь я с ФНС абсолютно согласен. Письмо, разъяснение, которое дало Минцифры, по. Продлению сроков действия квалифицированных сертификатов оно, конечно, нам отложило некий конец света, да, который маячит впереди. По оценкам самой федеральной налоговой службы перевыпуск перевыпуску подлежит порядка 15 миллионов ключей. Это будет очень тяжело, да, потому что это очень большой объем. И если эту работу не начать как бы сейчас уже активно вести, то мы получим в январе несколько миллионов озлобленных пользователей, да, которые придут в Федеральную налоговую службу, либо к доверенным лицам получать эти сертификаты. Но самое страшное в том, что этот пик он будет проходить потом каждый год, да, потому что сертификаты они будут истекать, и каждый год этот поток будет идти. Тем не менее, как показала практика с 1 июля, когда Федеральная налоговая служба, закончился пилот, да, началась промышленная эксплуатация, объем постоянно растет, увеличивается, да, и поэтому здесь. Нет каких-то опасений, Алексей, что не справимся. Я немножко буду модерировать, если не возражаете. Как вот устроена ваша структура да, организационная? Потому вот. что есть, наверное, представители, которые готовы были бы в нее включиться, есть просто интересующиеся коллеги. Вот да, вопрос, если пожалуйста, посмотреть, структуру? здесь сидят партнеры и, и директора филиалов, которые у нас открыты. Я почему затронул вопрос по доверенному лицу? Да, понятие доверенного лица. Потому что, с одной стороны, действительно есть аккредитованный удостоверяющий центр, который имеет право работать, по сути, с физическими плитками, назначать этих доверенных лиц для проведения идентификации кого угодно, а есть наш э, статус аналитического центра как доверенного лица ФНС России. И в этом случае за каждый факт идентификации э, приема заявления мы несем личную персональную ответственность. Соответственно, ни о каких агентах, э, партнерах и так далее здесь речи не идет. Это наше подразделение. Это наши сотрудники, соответственно, наши договорные отношения с теми пользователями, которые для получения выбрали не визит в Федеральную налоговую службу, а визит к доверенному лицу. Здесь важный момент, что на смену вот этой агентской структуре выходит именно филиальная структура. Да, да, потому что, в принципе, через свой собственный филиал, объединяя два статуса доверенного лица и аккредитованного удостоверяющего центра, мы, по сути, можем обслуживать и первых лиц для выпуска сертификата по EGRILU да? и физических лиц, с которыми будут выступать, в принципе, сотрудники того же самого юридического лица и предоставлять ну, некое комплексное предложение, чтобы люди просто не бегали и экономили время. Спасибо, понятно. Вопрос был из зала. Давайте прямо по ходу. Я так чувствую, что вопрос это, в контексте, это, да? Не, Иван? не вопрос из зала, это комментарий из зала. Дело в том, что, как было отмечено, да, до... два доверенных лица, которые есть у ФНС в настоящий момент времени, но ну, я думаю, что их будет больше, но сейчас это Сбербанк, да, аналитический центр. Вопрос был про статистику, но сейчас на самом деле, ну, наверное, на там, пару недель назад статистика общая была... 160 тысяч вот, выдано всего удостоверяющим вот, центром ФНС. 1% 15 из, миллионов. Из, из, них, из них на тот момент времени 56 тысяч, но на сегодняшний день 61 тысяча выдано через Сбербанк. Ну так, небольшой комментарий. Что касается значит, структуры, то структура, да, она не агентская, не партнерская. То есть нет у нас никаких агентов-партнеров, это наша филиальная сеть. Это... Ну, у нас филиальная сеть, она, собственно, нужна для чего, для того, чтобы идентифицировать заявителя в том случае, если ему нужно очно идентифицироваться. Просто есть еще вариант выпуска сертификата дистанционно при условии, если у него есть действующая культурная подпись. Ну, вот приблизительно 60% идет через филиальную сеть. У нас половиной тысячи больше 250 отделений, которые обслуживают юридических лиц. Партнеров, никаких мы не нанимаем. Да? Вот согласен с Алексеем, что на своей специфика, как у доверенных лиц. Ну да, наверное, Спасибо. Здесь Спасибо, можно, Иван. Алексей, да. немного, слово. Да. Здесь получается подмена понятий произошла некоторая. Но ну, вы, да, по статусу как ДУЦ, вы имеете право идентифицировать и работать только через свои филиалы. И здесь, вот как раз. Вы попытались там сказать, что никаких агентов, никаких партнеров. У нас тоже мы не ДУЦ, мы статус АУЦ имеем. И здесь как раз у нас выстроено, вы правильно сказали, как точка идентификации, точка приема заявления, передачи заявления. Дальше выпускает, понятно, только аккредитованный удостоверяющий центр. Что касательно второго вашего пассажа, насчет там, пиков, нагрузок, и я, наверное, прокомментировал бы в том ключе, что все-таки по пикам нагрузки здесь дело не в том, что нужно сертификаты здесь сейчас получить, как вчера вот коллега тоже задавал вопросы, как дальше работать, если у тебя разветвленная сеть, филиальная сеть. Здесь как раз вопрос первого нашего дня про МЧД. Как дальше с этим работать, бороться? Именно поэтому продлили сроки, потому что, ну, государство у нас имеет такое свойство создать проблему, а потом героически ее решить. И я думаю, вопрос решился бы, но вопрос именно вот, с акцентирую внимание, непонятно, как работать, если нет пока регуляторных инструментов, документов по доверию своим подчиненным передоверию. И второй момент по пикам этим. Я здесь не согласен. Есть же письмо Минцифры, где перевыпуск по действующему сертификату. И здесь уже тогда не нужно присутствовать личное присутствие. Если выдали раз ДУЦИ или УЦФНС, дальше перевыпуск удаленный предполагается. Есть четкое разъяснение Минцифры. И тут касательно вот нескольких ваших. Спасибо. А мы по вопросам? Да. Я, идем идем я, дальше. Я, я просто да, дополню немного. Да, угу. Значит, я со, согласен с Денисом. Ключевое изменение какое? Удостоверяющие центры в связи с повышением требований да, по безопасности, по требованиям к идентификации, они, наоборот, отталкиваются теперь от своей собственной структуры, да. Мы не говорим об агентах, да. Требования даже к партнерам, которые у нас работают в качестве э, партнера аналитического центра, как АУЦа, да, тоже, они все должны быть лицензиаты, они должны иметь аттестованное рабочее место. Ну, то есть это определенные затраты, это определенный опыт. Вот. А что касается <coughs> э, МЧД, ну, будут, МЧД, будем с МЧД работать нормативные базы. Вот. Но э, здесь вопрос очень интересный. Если мы позиционируем развитие э, сервисов идентификации на некий удаленный режим работы, зачем создавать региональные сети? Это один из вопросов, в том числе этого круглого да, стола. Ну, э, я вас уверяю, что вот э, сейчас, с 1 марта, должны вступить в силу требования к доверенным лицам ФСБ России. Но это не дешевое удовольствие обеспечить филиальную сеть теми требованиями, которые предъявляются к нам, как к доверенным лицам для обеспечения уровня КБ-2. Ну, филиальная сеть нужна именно для доверенных у УЦФНС России, а для э, удостоверяющих центров ну, аккредитованных нет такой необходимости. Еще я, наверное, вот, не прокомментирую, я а, наверное, помогу Сергею Владимировичу в части того, насколько динамик, потому что ГНИЦ все-таки обеспечивает всю инфраструктуру и э, по техническому сопровождению, а все-таки отвечает управление безопасности, информационной безопасности. И динамика, ну, мы постоянно в контакте, динамика положительная, и причем у них есть, если сравнить, вот, когда была реформа по ОФД, и там в онлайн-режиме отслеживалось. Поверьте, что ФНС отслеживает в онлайн-режиме все подключения, все, всю динамику. Что касательно и УЦФНС, и э, ДУЦУВ, пока их два. И, соответственно, динамика растет. И в реальном Понятно. режиме Спасибо. времени, если Такие требуется... несложные вычисления математические. Всего меньше 1% сейчас сертификатов из 15 миллионов. Ну, хорошо, значит, уже примерно полтора процента но это за два месяца, а до конца года осталось еще четыре. То есть как не аппроксимируют, тут надо логарифмический, экспоненциальный рост надо показывать какой-то, вот, либо переносить сроки. Хорошо, я понимаю, что ФНС действительно это мониторит и, скорее всего, будет подгонять или расширять сеть доверенных УЦ. То есть, скорее всего, с этой задачей справятся коллеги. 200 тысяч – это, в принципе, немало с нуля, вот так вот выстроить работу. Да, да. Хорошо. Я предложил бы перейти к следующему вопросу. Все-таки мы работаем для конечных потребителей, как вчера Вячеслав Брошко сказал, не забывайте о том, для кого мы все это делаем. Вот у каждого удостоверяющего центра есть какая-то своя аудитория. Эти изменения, поменяв процессы, где-то ужесточив, где-то сделав более, может быть, длительными, все равно как-то отразились и на конечных получателях сертификатов. Вот как аудитория вашего удостоверяющего центра почувствовала изменения в обслуживании и как восприняла эти изменения, довольны ли они сервисом на сегодня в связи с этими изменениями? Ну, только честно прошу отвечать. Вот. Давайте, Алексей. Да, я могу да, начать, хорошо. аудиторию никто не спрашивал. Ну, довольны они, а не недовольны. У них есть потребность да, получить УКЭП либо федеральной налоговой службы если это бюджетная, бюджетная организация там федерального казначейства сейчас центральный банк у нас подтянется для работы с финансовыми организациями ну, они приходят и получают эту задачу по клиентской базе но ну, вся клиентская база которая раньше была ауцев теперь будет клиентской базой федеральной налоговой службы центрального банка либо федерального казначейства а... Время обслуживания чуть-чуть увеличивалось, фотографирование стало обязательным, и вот эти вот моменты, они же все-таки влияют на клиентский сервис. Но... Как аудитория реагирует, как вы с этим работаете? Нет, в выпуск занимает порядка 40 минут, в принципе, это не создает каких-то напряженных аспектов. Здесь уже поднимался вопрос о скорости ответа СМЭВа. Да, есть буквенная казуистика, связанная с тем, что в паспорте Йо, и он проходит по СМЭВу, а в выписке ФНС Е, и она не проходит на выпуск. Соответственно, человек сталкивается с той необходимостью, что ему нужно ногами все равно идти куда-то и там вносить изменения в те реестры, которые используют Вот Эта проблема сейчас есть, эти проблемы при увеличении объемов выпуска поднимаются и оперативно в диалоге вместе с Федеральной налоговой службой, ну, в частности, вот с Управлением безопасности, они рассматриваются и устраняются. Спасибо, понятно. Ну, вам немножко проще. Ваш удостоверяющий центр относительно недавно стал работать масштабно, и пользователи, в общем-то, сразу привыкают работать правильно. Да? А вот да. коллеги из действующих ранее удостоверяющих центров, Такском, Владивосток, Краснодар, как ваши клиенты? Ну, компании Компания компании Такском как клиентоориентированная компании, конечно, интересуются как относится теперь вот к изменениям. И, соответственно, мы постоянно там мониторим и снимаем обратную связь, получаем фидбэк. И, конечно, многим сначала не понравилась и фотофиксация, там новые требования, что увеличилось время. Но, соответственно, мы в контакте постоянно с Федеральной налоговой службой у нас позиция такая. И нас попросили об этом, и мы предлагаем, мы не говорим о том, что давайте быстрее, быстрее у нас все покупайте. Мы поступились, понятно, и с прибылью, и с той позицией, что продавать только наш сертификат. Мы предлагаем и вариант получения консультации, получения помощи, получения дальнейшего сервиса при получении сертификата ФНС. И это осмысленная позиция, она выверенное в том, что рано или поздно нам придется это делать, придется либо через ДУЦИ, либо в УЦФНС нашим клиентам получать. Соответственно, как мы вчера уже говорили, дальше мы делаем обвязку на сервисах, дальше мы надеемся на МЧД, дальше мы смотрим в историю, которая она у нас является основополагающей бизнеса по электронному документам оборота и отчетности. Соответственно, все эти истории, они никуда не делись, они э, в обвязке в к, к электронной подписи. Но если Соответственно, коротко, то обслуживание чуть усложнилось для клиентов, но в целом они относятся с пониманием, и вы да, это как-то да, сглаживаете по, за счет по, других потому, предложений. Да, и я вот вспоминаю еще прошлый ПКИ, который в Подмосковье прошел, мне очень понравилось, ну как всегда, выступление э, Александра, Александра Павловича Баранова, когда он говорил, ребята, аккуратнее вот. Сейчас вступит в силу э, требования законодательства, и все э, те, скажем аккуратно э, произнесем, нечистоплотные удостоверяющие центры будут пытаться пролезть, пытаться выстроить новые схемы, э, пытаться прогнуть э, аккредитованные удостоверяющие центры, а где-то и, извиняюсь за грубое слово, подставить их. Будьте готовы. И я запомнил, и мы в рамках вот своих перестройки своих процессов, это у нас было якорное такое условие и якорная мысль о том, что нужно этого избежать. И здесь как раз вот мы отталкиваемся именно от этого. Спасибо, Денис. А Владивосток и Краснодар как клиенты в ваших регионах отнеслись к изменениям? Сейчас скажу. Россия большая, Дальний Восток еще больше, а многие жители Дальнего Востока считают, что Камчатка – это остров, а не полуостров. Вот для меня эта история началась в 1999 году, когда я на Дальнем Востоке создавал э, узел atlas 2 деловая сеть ФАПСИ. Мы тогда в составе этого узла создавали э, удостоверяющий центр на базе продуктов ВРБО. Э, Мессенджер 4, 100 об 32 с симметричной системой шифрования. Вот такая простая идентификация с, на базе 152 приказа ФАПСИ с выполнением роли администратора ключевой информации. Вот в дальнейшем это а и был подпроект АКПРОС он назывался. Для таможенных органов мы, успешно, кстати говоря, реализовали схему доставки в юридически значимом виде электронного документа с борта судна до, таможен, до таможенника. Проект был успешный, но не взлетел, потому что таможенные органы страна не была готова в то время, не было регламентов, закона и много чего прочего, но технически мы это все показали. Вот в 2002 году, по-моему, это было в декабре, да, вышел первый революционный, я считаю, такой вот закон 1ФЗ. Он мне, кстати, нравится. И одновременно практически вышел 705-й приказ ФНС России, который определил специализированных операторов электронного специализированных операторов связи. Вот с этого все и началось, собственно говоря. Спасибо большое Федеральной налоговой службе. Всегда ну, благодарен ей за то, как они делают эту работу, очень профессионально. Вот с тех пор, вот в то время как раз таки, мы для себя определили базовый принцип, ну тогда еще, может быть, это не было идентификацией, вот так мы громко не называли, но мы понимали, что для того, чтобы обеспечить юридическую значимость этого самого документа, необходимо обеспечить всю юридическую значимость получения этого сертификата электронно-цифровой подписи. И для себя мы определили, что никакие агенты, там, тогда их еще и не было, собственно говоря, идентифицировать человека может только другой человек принципиально. Вот с этого все и началось. Во-вторых, архитектура системы выстроена была таким образом, чтобы она была адекватно ну, реагировала на какие-то изменения, версионности и так далее. Мы ее построили на базе дерева российских объектных идентификаторов, вот, не вдавая в технические не вдаваясь дав, технические подробности. И Виталий, мы применили… я, я прошу И... прощения, да. сразу И спрошу, мы применили... аудитория вашего удостоверяющего центра, да. кто это? Это бизнес? Ну, это, это Изначально это был бизнес. То есть а это налогоплательщики, которые… Это, которых... это yeah. продолжает быть тот же самый бизнес. Мы э, развиваем сервисы э, различные. Вот. Может быть, не так активно, как здесь в центральной части России. Как что... они отреагировали вот на изменения, которые сейчас происходят? Есть какая-то с их стороны обратная связь? Вопрос ну, сейчас больше про э, это. Ну, я бы не сказал, что там есть какие-то такие глобальные изменения. Люди уже, те, кто этим пользуются, они привыкли э, к этим сценариям. И, в принципе, больших каких-то глобальных неудобств наши клиенты не, не, не испытывают. Не было изменений не, вообще, не, не нет, не нет предмета для обсуждения. Да, не было. Понял. Краснодар, вас. Ну, я буду немножко более конкретен, чем мои коллеги. Немножко там о цифрах. А, основная... Основные потребители – это все-таки юридические лица. Это в структуре выпуска порядка 80%. Их я бы тоже разделил на две части. Это, ну, собственно, бизнес и э, госструктуры. Ну, так или иначе, они все еще могут пользоваться сертификатами, полученными у нас. И вот эти вот 80%, ну, соответственно, делятся где-то… Ну, если вот эти вот 80 разделить, где-то 65% – это прям чистый бизнес, и 15% – это… Ну, некий условный гос, примерно так. И где-то там 15-20% это выпуски на физических лиц. В общем-то, по динамике за последнее время, за последние где-то 4-5 месяцев, выпуск на физических лиц ну, он показывает такую робкую динамику на повышение, но тем не менее показывает. Однозначно в общении с корпоративными заказчиками, с крупными клиентами мы видим подготовку к… МЧД, к тому, что сотрудников необходимо будет обеспечивать сертификатами. И, собственно говоря, эта подготовка уже идет сейчас. Пока робкая, но тем не менее она уже идет. Вы меняли как-то клиентский сервис, процессы в клиентском сервисе? Ну, здесь я присоединюсь к Денису, что мы наших потребителей считаем клиентами и работаем в те моменты, когда нам приходится действовать с позиции силы, потому что закон есть закон, да, он суров, но тем не менее это закон. Мы пытаемся скомпенсировать, уравновесить это не то, что нашей гибкостью, да, а пускай за счет неких избыточных ресурсов, которые мы привлекаем для выполнения процесса, своего процесса как удостоверяющего центра, понятно, что для нас затраты, но какие-то образом нивелировать это, это вот неудобство. Вот что Там, именно изменилось возможно... у вас? Вот что из... в сервисе изменилось? Что изменилось? Как, как, как вы применяете силу? Да. Вот, Здесь, в таких моментах? Выпуск ну, же идет Вот на агентов-партнеров, конечно, я понимаю, можно привязываться к этим словам, в данном случае агентов-партнеров это как раз и есть люди, которые действуют по нашему поручению, это как раз и есть, собственно говоря, доверенные лица. Что изменилось? Что изменилось? Для... Выпусков через доверенных лиц изменилось э, строгое, четкое требование к фотофиксации. Оно вообще никому не нравится, откровенно так, просто никому не нравится. Его принимают откровенно в штыки. Вот, несмотря на то, что в целом для отрасли это не новинка. Но такое поголовное, м, тотальное, скажем так, да, ну это, наверное, в новинку. Если раньше было куда идти, то теперь уходить некуда, потому что в целом стало становится... Клиентам не нравится фотографироваться. Не нравится фотография. Понятно. При этом, например, для клиентов, которые работают и обслуживаются у нас не через доверенные лица, а напрямую. Ну, мы во многом работаем, например, если мы говорим о государственных контрактах, да, о выпуске, мы во многом руководствуемся регламентом взаимодействия, который подобные вещи, в принципе, не допускает. Ну, плюс это прямое взаимодействие в данном случае. Не то, что какие-то поблажки, но это не всегда возможно. Не всех государственных служащих можно фотографировать. Можно как вы с этим боретесь, с этим, да, э, с этим сопротивлением не... клиентов? Ну, с сопротивлением не надо бороться. Через силу. Ну, мягкая сила. Да, скажем, коротко так, тогда прокомментируйте, Это, наверное, это, всех, это, это всех, же не борьба. Все хватаются за микрофон, это все хотят поделиться этой болью. Не надо, с этим, не надо ломать. Очень нужно коротко, приучать. да. Вот, как, как вы с этим боретесь? Нет, Денис, нет, Алексей. Вчера не заставишь никого взять микрофон, да, Алексей? Сегодня, да, хватает. сегодня все хватает. На самом деле, смотри, я поддержу коллегу в том плане, что да, идет перераспределение, просто для коллег, наверное, важно будет, что в сторону физлица. Потому что вот большие, ну, у нас и разного рода клиенты, и вот корпоративные клиенты именно смотрят в эту сторону. Потому что это предвестник такой вот МЧД, как раз вот что большие корпоративные клиенты, они... Uh, у них есть острая потребность выдачи сертификатов на физлист на своих uh, подчиненных. И плюс uh, еще uh, положительный опыт uh, кадрового документа оборота тоже вот дал толчок именно для выпуска на физлиц. Вот Алексей, порт. про фотографирование, да? Да, я, mm -hmm. буквально 30 секунд. Да. Вам приходили фотографироваться в противогазе? Нет. А вот ä, приходит человек... Oh, да. Да, у нас 24 аккредитованных удостоверяющих центра, да, уже не 500 хорошо, хотя я думаю, что через 10 лет их будет 500. Вот. Ситуация какая? Приходит человек в противогазе ковид, Пожалуйста, снимите противогаз для проведения фотофиксации вашего ну, личного визита, по сути, да, потому что по-другому удостоверяющий центр никак не может подтвердить, что человек приходил лично. Нет такого. Я не буду снимать противогаз. Вот. Соответственно, возникает конфликтная ситуация. С одной стороны, мы не имеем права ему отказать в оказании услуги, да? потому что фотофиксации не прописана нигде напрямую в документации. Вот. А второй момент, который есть, все дошло до вызова полиции. Когда приходят... А вместе, совместно с управлением безопасности в регионах, с Федеральной налоговой службой, эта методика обсуждается. И они заинтересованы в том, чтобы доверенные лица, пропуская через тебя трафик юридических лиц, имели некую методику э, и способы сообщить о неких признаках номинального директора, однодневки и так далее, чтобы вычищать эту базу. Э, соответственно, приезжает полиция, говорит, в чем проблема? Меня заставляют фотографироваться. Он говорит, ну, сфотографируйтесь, а я не хочу. И в итоге единственное решение – это взять отказ от проведения фотофиксации и выдать подпись. Ну, с учетом того, что человек вообще противогаз отказался снимать, мы ему просто сказали, что извините, мы тогда, наверное, вам нужно обратиться в другой удостоверяющий центр. Это про ориентированность да? На самом деле у нас провокаций тоже очень много было. Вот в Питере руководитель Санкт-Петербургского филиала здесь присутствует, но у нас полночи сидели, вот тоже провоцировали. Это... Действительно довели там наших сотрудников, да, нервного срыва, и это реально так. Но другая часть, вот есть часть провокационная, и то, что вот Алексей задавал вопрос, насколько нужно там требовать вот что личное присутствие, у нас на прошлой неделе получил Геннадий Николаевич Зюганов, сам пришел к нам в офис, ножками, здравствуйте, здравствуйте, хочу получить электронный подпись. получил, ушел. Не, ничего сложного в этом нет на самом деле. Какой бы большой начальник не был, он может выделить полчаса да, и провести, при, явиться в удостоверяющий центр. Так возвращаясь к противогазу, что вы думаете? Человек получил КЭП, он просто обратился в другой, уже аккредитованный по, по новым правилам удостоверяющий центр, не будем там называть, да, и получил КЭП. В противогазе? Ну? Историю молчу. Нет, так. его просто никто не фотографировал Никто ему эти требования не предъявлял Понятно, спасибо Это вот как раз к вопросу, который вчера Юрий Маслов поднимал О том, что вот четкие стандарты идентификации да, Они отсутствуют и в какой-то степени создает условия Для недобросовестной конкуренции Потому что один старается удостоверяющий центр Добросовестно доказать факт явки А другой может быть не так добросовестно Но при этом оба правы, потому что нет такой нормы у нас нет понятия добросовестности. У нас есть требования федеральной налоговой да. службы. Хорошо. Вот. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Что пришлось изменить в программно-аппаратном обеспечении региональных подразделений ваших удостоверяющих центров? Какие информационные системы вы используете? Очень коротко. Если есть какие-то самописные решения, то расскажите, что они автоматизируют. Я бы здесь предложил начать с федеральной таможенной службы. Как... Обеспечивается ваша программно-аппаратная инфраструктура? Ну, у нас Я уже чуть ранее говорил, что мы сейчас перешли полностью под инфраструктуру федерального казначейства. У нас построена своя сеточка, причем каналы закрыты по классу КБ еще со времен нашего удостоверяющего центра. Это ну, отдельная система. Которая, собственно, если остается отдельной системой, она имеет соответствующие аттестаты, используя сертифицирование сред защиты информации. Вот. Мы просто ее подключили, ну, подключили к коллегам. Есть ряд, конечно, там сложностей, в частности, более длительным стал процесс выдачи. Вот, возвращаясь к предыдущему слайду, мы своих людей разбаловали, что кадровые документы и прочие хранятся в кадровых подразделениях, а тут им приходится каждый раз собирать пол, ну, пол, полный комплект, чтобы его направлять другому юридическому лицу, да, управлению федерального Вот. Но, тем не менее, особо изменений как, изменение одно. Мы фактически вывели из эксплуатации нашу инфраструктуру и используем средства, которые используют коллеги. То есть ваши изменения свелись к тому, что вы используете внешний центр сертификации сейчас да. и программное взаимодействие с ним выстроили? Да, оставив, собственно, у себя инфраструктуру канальную, аппаратную и сервисы, поскольку сетка у нас, ну, система у нас тоже закрытая, мы связь, связь с внешними сетями, то выставив у себя системы это ну, штампов времени, система это МОЦСП, онлайн проверки статусов. Вопрос: Таможенников фотографируете? Они не сопротивляются? Таможенников мы не фотографируем по одной простой причине. У нас есть возможность у лица, который выдает сертификаты и инвесторы пользователя посмотреть приказ его назначения. То есть, в принципе, человек приходит с удостоверением, подтягивается приказ его назначения и тут доверие делегируется достаточно. То есть больше. федеральное казначейство не требует фотографий? Федеральное казначейство не требует фотографии, но федеральный закон требует пачку документов в виде бумажных копий что на самом деле тоже не оптимально и вот конца года Именно этого, я боюсь, в конце года. Как с этим будем бороться? Вопрос еще пока открытый. У Нины Салавяльненько есть комментарий небольшой. Да, ну, естественно, не знаю, работает он или нет. А, естественно, самый интересный вопрос – вопрос о противогазе. Я бы сказала, что с юридической точки зрения здесь можно еще и побороться против такого поведения. Вообще-то это называется злоупотребление правом. То есть у него есть масса прав на, значит, ну, где-то не конфиденциальность, но на охрану своей личности. Но никаким правом злоупотреблять нельзя. Вот в данном случае, на мой взгляд, это та самая ситуация. Ну и конечно, неплохо бы разработать некие регламенты и взаимные права и обязанности лиц, которые участвуют в этой процедуре. Олеги, ну вы теперь знаете, кому звонить, если к вам придут в противогазе. Вот, Нина нет, нет, в полицию надо звонить. В полицию Спасибо. Просто в моменте разбираться с клиентом, как он использует противодействие. Никто не будет. Проехали противогаз. Про программно-аппаратное обеспечение деятельности. Что вы поменяли в ТАКСКОМе вот, в связи с переходом на новую работу, на, на новые условия работы? Как поменялся ваш? Ну, транспорт? на самом деле, да, пришлось поменять. Пришлось э, поменять средства доступа наших партнеров или, как мы сейчас уже называем их, э, доверенных лиц. Э, то есть... Э, э, Куда поступает наше внутреннее средство, куда поступает заявка. Понятно, что дальше она, поступив на наши внутренние средства, где доработались по определенным требованиям, по определенным защищенным каналам, и дальше уже выгружается, для. почему я сказал изначально, что увеличился штат, выгружается на проверку, еще глазками проверяется. То есть помимо автоматической там, проверки, проверки по СМЭФ, еще человеческий фактор, где проверяется на соответствие. Понятно, мы вот с коллегой, с Кириллом на, на обеде проговорили этот момент, что как проверяется, как нашими специалистами можно оценить, тоже сегодня звучало, там, тот паспорт, не тот паспорт, мы проверяем, смотрим, становимся где-то в части экспертами, наши клиентские офисы закупили, если приходит личный человек, проверяет, как в банке, паспорт на все защищенные знаки, соответственно, тоже пошли на этот шаг, потому что были случаи, были прецеденты, разбирались с этим. Соответственно, пришлось ложиться и то есть поменялись. То есть речь идет об аппаратах, которые позволяют более точно проверить Да, то есть аппарат. помимо внутренних средств, помимо собственной разработки, еще пришлось и докупать какие-то внешние там аппараты, чтобы ну, внутренние системы у вас давно функционировали и были отлажены, да, то есть вы да, там, это. наверное, сильно не, не, не меняли. Не их. сильно, но все равно доработка имела место быть. Большие объемы задач были вот как раз у налоговой службы, то есть им предстояло вывести удостоверяющий центр налоговой службы из такого камерного, собственного удостоверяющего центра, да, в вот масштаб обеспечивающего все юридические лица страны. Сергею Борщеву дам слово, попрошу ответить на вопрос, как вы решали эту задачу, как вы обеспечили, какими средствами свои точки выдачи. Для операторов удостоверяющего центра, который у нас присутствует в территориальных налоговых органах, было разработано программное обеспечение, с помощью которого они могут принимать заявление, с помощью которого через систему межэффицированного электронного взаимодействия проходит проверка информации, которая указана в заявлении, также были доработаны это личные кабинеты налогоплательщиков, физических лиц для того, чтобы подать документ на выдачу и сформировать заявление можно было удаленно и непосредственно в сам налоговый орган явиться для идентификации получения сертификата. Вот. Ну и соответственно потребовалось значительно расширить инфраструктуру для обеспечения бесперебойной работы и для работы под нагрузкой. Действительно колоссальная работа. Но похожий объем работ, наверное, у аналитического центра был осуществлен, потому что им предстояло вывести, подготовиться к большому объему выпуска сертификатов. Да, Кирилл. А, Кирилл, да? Кирилл, хорошо. Да, у меня был по предыдущему тоже вопрос. Как раз в прошлом, на прошлом PKI-форуме присутствовал представитель нашего правоохранительного подразделения. Я вот с ним периодически на эту тему как раз разговариваю. Однозначно процедуры идентификации и идентификации необходимо регламентировать, потому что когда приходишь к негодяю, который понятно, что вот, понятно, что документ, понятно, что документ подписан, в документе написано лажа. Написано, лажа сознательно доходит до суда и начинаются разборки. Естественно, я этого не делал зачастую действительно вот эти гроздья, ну я просто видел глазами гроздья вот этих сертификатов, которые используются где-то кем-то, и также там глазами видел и даже там коллекционировал одно время бумажки. Типа. Я с двенадцатого года поменяла фамилию, вышла замуж, живу в Испании, в то же время мой там УКЭП как-то выдается до сих пор, да? Есть, конечно же, сейчас позитивные какие-то моменты. Это и сервис МЭФ, где мы обязаны проверить, ну, проверить паспортные данные, не совсем линейные, еще что-то, еще что-то. Но этот процесс абсолютно точно должен быть регламентирован. И, может быть, даже подумать, на, подумать об этом в итоговой декларации форума. Да, плюс, спасибо. Плюс ты еще ты сейчас маленький вопрос, который касается удаленных подписей. Опять же, как практик, меня это немножко пугает, потому что Существуют вопросы волеизъявления, доверенного волеизъявления с помощью мобильных устройств. А как известно, если даешь ребенку игрушку, то эта игрушка будет использована самым нестандартным образом. Вот так, точно так же и мошенники. Когда у нас появляются какие-то новые методы, эти методы начинаются использоваться совершенно не так, как планировалось. И вот этот вопрос тоже очень волнует, интересует. И вот именно факт волеизъявления при удаленном хранении ключей это будет, мне кажется, отдельным направлением для проработки. Спасибо. Вернемся к программно-аппаратному обеспечению. Алексей, расскажите, как вы решали эту задачу? Вы, вышла замуж, уехала в Испанию. Повезло. А, значит, ситуация как? Надо вообще просто фотофиксацию внести в 63 и в 115 закон. Все, это решит проблему. 149 вряд ли, да, там все-таки ближе к информационным технологиям. А вот те лица, которые идентифицируют, они должны иметь на это право в силу закона, я считаю. Ну это. Вот. А что касается программно да? а аппаратного комплекса, значит, 30 декабря было принято решение о проведении пилота Федеральной налоговой службы с доверенными лицами, 4 февраля в принципе, были завершены технические работы по отладке взаимодействия программно-аппаратных комплексов. И, ну, как, наверное, все знают, с февраля по 30 июня осуществлялся этот пилот. Вместе с Федеральной налоговой службой повышалась нагрузка на удостоверяющий центр. Выявлялись какие-то разночтения, начиная с уровней безопасности, заканчивая по использованию протоколом. Ну, допустим, самый простой пример, если инфраструктура ФНС построена на Акронисах, да, то доверенное лицо не может подключиться на координаторе. И, соответственно, это все выявлялось только вот в рамках постоянной работы, в рамках технического взаимодействия двух программно-аппаратных комплексов. Но, тем не менее, все эти вопросы ушли. Да, сейчас мы работаем на собственной информационной системе, которая позволяет в первую очередь обрабатывать обращения заявителей, формировать документы. Да, и э, пересылать запрос э, по автоматизированному протоколу, который мы разработали совместно с Федеральной налоговой службой. И тогда его запустили. Вот э, В принципе, по этой практике пошли все остальные. федеральные казначейства и э, Центральный банк, скорее всего, будет тоже так же работать. А, а Центральный банк, удостоверяющий центр вообще на валидато. Но вопрос, что вы с ним будете делать, пока работайте. Вот. А, соответственно, ну, Я не думаю, что здесь нужно разрабатывать какие-то там специальные информационные системы, как-то дополнительно их защищать, потому что в принципе текущая нормативная база, она достаточно полно это все описывает. Единственное, что да, действительно есть дополнительные организационно-технические требования ФСБ России, которые вступают в силу с 1 марта, да, и доверенные лица должны свои... Системы подтянуть по безопасности под э, инфраструктуру федерального федеральной налоговой Ну, может быть, там федеральном казначействе, как-то по-другому, Кирилл не знаю, там Кирилл может прокомментировать. Ну, так. Хорошо, есть кому-то еще что-то добавить? Давайте к следующему вопросу тогда перейдем. Как раз в плане идентификации. Да, э этот вопрос мы уже начали с вами рассматривать вот, и даже сформулировали какие-то предложения в части внесения фотофиксации в перечень обязательных процедур, необходимых для качественной идентификации. Вот. Но на ваш взгляд, вот на сегодня, те меры, которые вы приняли, они обеспечивают достаточный уровень предупреждения рисков или еще нет? Вот, уже фотофиксация есть и закупленные специальные машинки, с которые в ультрафиолете паспорт смотрят. Что еще? Вот. Да. Можно. Ну, я бы хотел сказать, что мы уже скоро к пределу подойдем. До тех пор, пока мы не введем изменения в уголовный кодекс и не введем соответствующие статьи за мошенническое действие при идентификации, мы очень много будем реализовывать разных регламентов, технических процедур внедрять фотофиксацию обязательную, необязательную, видеопотоки в различные документы, и внедр... ну и вообще повышать совокупную стоимость владения информационных систем вот, за счет ну Но вот поверьте мне, как только мы, государство примет изм... какие-то изменения в уголовный кодекс, связанную с мошеннические действия в области идентификации, ну там... Зашел в систему, э, э, публичную, в систему информационного общего пользования, ввел э, не свой телефон, не свою фамилию, имя, отчество. Если тебя поймали, неси ответственность. Предоставил идентификатор не тот. Поймали, неси ответственность. Ну и так далее. Мы уже очень много таких сценариев наработали. И поверьте мне, сразу все начнет приходить в свое русло, и все будет останавливаться. А до этого времени, ну что мы сделали? Мы внедрили соответствующие технические средства, организационные регламенты и процедуры, связанные с тем, чтобы доказать юридическую значимость присутствия конкретного человека перед лицом, которое его идентифицирует. У нас это называется заявление на дистанционное обслуживание. Оно включает в себя соответствующие тексты, подписи, собственноручные, соответствующие видеопоток и фотографию, прям внедренные в этот документ. Телефон, все это подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью регистратора и служит доказательной базой, если что-то возникает. Но этого мало. Удостоверяющий центр до сих пор не имеет возможности проверить по номеру телефона, по, вернее по ИНН владельца этого телефона. То есть мы не можем сделать запрос в ЕСЕ на это. Вот поверьте мне, было бы это… 95% случаев превентивно бы просто бы не состоялось. А так мы действуем потом. С мошеннических схем очень много, поверьте мне. И мы очень много будем делать различных вот изменений, но до тех пор, пока у удостоверяющего центра не появится возможность сделать заявление в МВД, чтобы человека привлекли к ответственности, это не будет. Мы их знаем, мы их видим, мы их мониторим. Мы работаем со Следственным комитетом, задаем вопрос прямой, как его посадить, не знаю. Статьи такой нет для него. Вот и все. Нет, статьи на самом деле есть. И вот если прокомментировать, то действительно подержу в том плане, что вот на сегодняшний момент, вот в этом моменте, в этой точке времени... Мы не сможем вообще себя 100% обезопасить от мошеннических действий. Такие извращенные способы у нас можно уже тома собирать, как люди делают, как предоставляют, предоставляют какие документы. И здесь, наверное, вот и технические организационные меры, они дадут свои плоды. Я согласен с Юрием Маслом. Вчера он говорил, он вчера так громко заявил, я за ужесточение. Наверное, вот я тоже за ужесточение, но осмысленное ужесточение требований к идентификации и аппаратно, программно-аппаратно и организационно, чтобы это было в комплексе, чтобы это было многоуровневая. Идентификация, проверка только в этом случае даст результаты. И поверьте, вот там ужесточение ну, законодательства ну, даст какие-то плоды, но мы же все знаем, что сейчас там, условно... А безработных и бомжей покупают и там за 10 тысяч рублей, они идут, идентифицируются так или иначе, то есть либо себя подставляют, либо идут с поддельным явно поддельным паспортом. Денис, ну, то есть исключить там. риски вот этой вот недостаточной идентификации не, не получилось, но ну, не получается сейчас mm -hmm. на сегодня. Ну, конечно, снизились, вот, снизились э, явно такие мошеннические деять, действия, но все равно поток еще существенный, мы выявляем, выявляем и... Выявляем, это значит, получилось предупредитель. Я, получил. я говорю, бригада. получилось, снизилась там вот, статистика негативных вот, таких моментов, негативных действий. Просто разве не это ли было вот, основной целью реформы? Да. Да? За что боролся регулятор? Поэтому вопрос вот, в общем, во многом ключевой. Вот, удалось ли победить, оставив меньшее количество удостоверяющих mm -hmm. центров, прорядив ряды партнеров? Это, конечно, машинки, да, это удалось, да, фиксацию, но не до единицы, в общем, да, пока. Ну, конечно, я говорю, вот полностью искоренить ну, невозможно. Вот пока да в нет, этом. Виталий. Одна статья в уголовном кодексе, которая наказывает человека за то, что он создал юридическое лицо поставными документами. Вот и все. А если он, например, брал и идентифицировал другое лицо по, ну, по документам, которые он принял, ну купил, например, взял из базы данных какой-нибудь и купил. И что? Нет такой статьи. А если он фамилии там менял, мы телефонами иммунипулируем, тоже нет статьи, понимаете? Вот, вот они такие нужны. Нужно что делать? Вот вы знаете, я, обратил, я первый раз на форуме. Вот, а что бы мне хотелось в дальнейшем, чтобы на форуме мы обсуждали реальные сценарии вот этой самой безопасности при идентификации, прям реальные. Каждый удостоверяющий центр нормальный, ведет лог событий в юридически значимом виде, он может рассказать эти мошеннические схемы, он участвует в инцидентах, и здесь можно было бы вырабатывать и соответствующие... Ну, посыл государству для того, чтобы производить изменения в уголовном кодексе, я за это, вот, а не административном. И точно так же вырабатывать какие-то э, технические э, решения, связанные с обеспечением информационной безопасности в этой сфере. Вот как только начнется это, будет здорово. Мы же общество. И, по сути, эта площадка общественная, она даже может вести роль контроля государственных органов в этой сфере, Вот, ну, я так думаю. Ну, надзор не контроль, извините, надзор... Вам в Владивостоке сказать? удалось добиться да. совершенства да. при идентификации? А да, это такой бесконечный процесс работы с инцидентами, Пока не удалось. это как тараканье бега, вот я вам честно скажу, потому что каждый раз схемы все извращеннее и извращеннее. То есть если бы ну, было здесь время, я бы рассказал там парочку, э, ужаснули. А в Краснодаре, Денис, вы идеально идентифицируете? Ну, мне кажется, очень правильно поставлен вопрос относительно именно должной идентификации, потому что можно, конечно, сколько угодно говорить об идеале, о стопроцентности. Ну, в реальной жизни ну, мошенники, они поэтому и есть, поэтому есть закон, собственно говоря, который их должен ограничивать да, и каким-то образом наказывать. А, в данном случае мы говорим о том, что удостоверяющий центр в рамках а, вот всей этой структуры, у него есть достаточно четкие обязанности. Если он их выполняет в должной мере, то, собственно говоря, он выполняет свою роль. А, не роль удостоверяющих центров ловить преступников и мошенников. Ну, Этим все-таки должна заниматься ну, органы внутренних дел, наверное. А удостоверяющие центры а, стоят на страже ну, каких-то, я не знаю, вот прям четких, а, явных, вот именно мошеннических схем, которые именно нарушают а, принятый порядок. Вот если принятый порядок выполняется. Ну, все хорошо. В целом, идея понятна, есть такой термин налоговая служба использует должная осмотрительность при выборе контрагента. Да, да? Да, вот да, в да, какой-то степени удостоверяющий центр должен принимать, как сказать, должные меры идентификации. Они должны быть исчерпывающие и полно описаны. Да, и в связи с этим, вот полное описание да, вот как раз регламент удостоверяющего центра, так немножко приземлимся да, на те вопросы, которые заданы именно по поводу изменения в регламентах удостоверяющих центров и так далее. А, задавали несколько раз уже вопрос, да, на каком основании, где зафиксировано, фотофиксация и так далее. Ну, собственно говоря, да. я не первый, кто ответит на это. Да, да, это то прописано, в в регламент... понятно. Это то прописано есть... именно в регламентах взаимодействия. То есть регламент, очередь. который мы сами себе установили, мы выполняем. И Победить этом... риски до конца не удалось. Нет, но... не, не совсем. Мы не просто его сами выполняем, выполняем, сами себе написали, но и всех пользователей, которые к нам приходят, мы в безусловном порядке к этому регламенту присоединяем. И таким образом он обязан ему подчиняться так Вот и все. Нина, был комментарий, ну, да? Знаете, вообще а, ну... вот эта идея насчет должной осмотрительности, и, которая должна быть зафиксирована в юридических документах, она очень правильная, потому что, как, как говорили преподаватели у нас в УЗИ виды мошенничества неисчерпаемые. Так вот все равно мошенник будет ну, на полшах хотя бы впереди, и нельзя возлагать, мне вообще эта идея очень понравилась, нельзя возлагать на удостоверяющий центр, на доверенное лицо, и так далее обязанности, но ну, надежда, даже не то, что обязанности, а надежд, что он сработает и полностью э, будет опережать мошенническую схему. Иначе, в конце концов, мы нагрузим удостоверяющий ЦИР, ну, так условно говоря, очень большой юридической ответственностью. То есть он должен, то, должно быть точно регламентировано, что он делает, что он имеет право делать, что он обязан делать и за что он несет ответственность. Потому что он не должен нести ответственность за за все возможные нарушения, которые будут происходить. И еще, на мой взгляд конечно, вопросы идентификации наиважнейшие. Но когда мы хотим избавиться от э, э, мошеннических схем, надо понимать, что э, мошенничество в идентификации, ну это условно говоря, мошенничество это уголовное правонарушение, поэтому оно должно быть еще судом установлено. Но будем, скажем, неправомерные действия в, в, в, в, в сфере идентификации, они должны каким-то образом, они для чего происходят? Для того, чтобы дальше совершать неправомерные действия в других сферах. Так вот, я считаю, что и в других сферах должен, был, должен быть контроль, который связан с электронным взаимодействием, потому что только нагрузить удостоверяющий центр, а всех остальных освободить от этого контроля, было бы неправильным. То есть вообще такой сквозной... Э да, сквозная сквозной. категория должная да, сква... осмотрительность при электронном да, при взаимодействии любом, при, при организации и электронного иначе взаимодействия. Мы, мы нагружаем сейчас э, идентификацию и удостоверяющий центр, и доверенное лицо не под, ну, невозможными требованиями. В целом, идея понятна, да, действительно, оперативно-развитную вот деятельность вести не нужно удостоверяющим центрам. осмотрительность. Прям живой пример. Сейчас вам и расскажу. Вот должное смотреть, заключается договор с регистратором, абсолютно добропорядочный человек, уверяю вас, понимаете, работает нормально, работает два года. Через месяц после ну, возникает инцидент, приходит на требование налоговой о том, что большое количество, ну там, он, они говорят, он мертв. Мы Подождите, подождите, мы проверяем, а он живой. То есть по базе данных МВД он живой, информационная система, естественно, делает постоянные запросы к базам данных, он живой, понимаете? А он, наверное, я не знаю, живой он или нет, допустим, он умирает, но его ключом в этот момент по логу событий мы видим, кто-то пользуется активно, при этом этот кто-то пользуется, где-то скупает идеальные сканы паспортов, вот, а некоторые паспорта… Все проходят проверку, но в некоторых паспортах фамилия, ой, абсолютно одинаковая фотография. И все действуют. И вот этот сценарий такого допропорядочного пользователя вживую, понимаете. И я вам скажу, это ну, много таких самых разных интересных сценариев, которые используют мошенники. Вот я недавно пришел в федеральную налоговую службу и получил э -э ключ. Просто счастье какое-то. Прихожу. Можно ключ? Тебе говорят, покажите паспорт с НИЛС. Показываю. Все у вас хорошо. Отдаю ключ. Он берет, записывает э, на эту флешку, формирует закрытый ключ, работник ФНС и отдает мне. Все, спасибо, идите. Вот в 2005 году за этот сценарий меня бы ФСБ пригвоздило гвоздями к стене. вот честно вам скажу. Понимаете, комплексная проверка. А здесь можно... Взять, передать, закрытый ключ из рук в руки, понимаете? Он сгенерировал, передал. Мы же все друг другу доверяем. Вот вы знаете, я смотрю на это, и я предвижу, что государство пока еще не готово к этой идентификации. Мы, ну только-только вот… И вы знаете, вот мне понравилась сегодня, была классная идея. Вот эта вот кросс-идентификация, но вы знаете, мне она чем нравится, в контексте чего? Она мне нравится в том, что из-за того поскольку бизнес наработал реальные схемы идентификации, есть реальные системы, которые содержат достоверную информацию, мы можем создать соответствующее кроссовое поле доверия и перепроверять информацию у себя, понимаете? То есть если, например, мобильный телефон у одного и того же, в разных системах вдруг что-то не тот, это звонок. Если, ну много таких вот. Вот очень хорошая идея для кросс-сети. Вписывается в общую идею проявления должной осмотрительности да. при наличии вот такого фактора. Да? То есть это... это набор факторов, которые необходимо проверить при а, определенных транзакциях. Через, через месяц эта база будет в Даркнете, я вас уверяю. Ее, ее просто эту а, продадут. А... Хотел подвести итог, но Алексей Сабанов не, просит не, слова, это его конек. Не получайте ФНС, приходите в заверить. Я не могу не дать получать. ему возможность задать вопрос или прокомментировать. Не, ну, коллеги, у вас тут слишком много всего намешано. Я просто могу сказать несколько вещей. Да, тезисно. Первый тезис. Крупные банки очень хорошо знают своих клиентов и прекрасно знают, что 5% клиентов крупных банков являются мошенниками. И они этим занимаются, и это, собственно, является предметом работы, и слава Богу, что они есть, потому что всех безопасников давно бы уже выгнали, если все жители были добропорядочными. Это первый тезис. Второй тезис. У нас очень большая диспропорция между ответственностью государственных и коммерческих УЦИ. Она была исторически. Если чиновник случайно выпишет вам электронный паспорт, на увидит сертификат ключа проверки подписи с ошибками, Какова его ответственность? 5000 рублей. Если УЦ коммерчески это сделает, то ответственность измеряется уже... Ну, ущерб, отвечает конечно. большой Ущерб посчитывается. Пока эта диспропорция не будет решена, что бы вы ни говорили, как осмотрительно, не неосмотрительно не решится эта проблема. В принципе, как правильно идентифицировать, это все описано, это очень хорошо. Сначала встречается фотография на официальном документе, потом проверяется действительно он или недействительный, то есть подложной он или, или э, нормальный. Дальше идет проверка, проверка через базу данных. Вопрос, где мы проверяем? В ЕСЕ. За достоверность данных в ЕСЕ у нас никто не хочет и не будет нести ответственность, пока, опять же, не будет изменения в, на, в нашей э, законодательстве. Потому что, согласно 152 ФЗ, любой из вас может прийти и свои данные поправить. А в настоящее время любой вместо вас может прийти и поправить ваши данные, потому что должного контроля тоже нет. Поэтому вот это несколько, я могу очень долго на эту тему говорить, спасибо за внимание. Спасибо, Алексей. Здесь мы больше говорим про то, чтобы удостоверяющий центр обеспечил должную осмотрительность. Мы здесь не затрагиваем проблемы достоверности информации в ЕСИА, но идея тоже понятна. Подводя итог этому вопросу, я выделил бы два предложения для рассмотрения, включить в итоговую декларацию. Первое – это введение уголовной ответственности за действия, умышленные действия, связанные с скажем, нарушением идентификации, да, или там, препятствием для идентификации, или подложной идентификации. И второе предложение – это формирование некоего исчерпывающего списка мер должной осмотрительности по аналогии с тем, как налоговая служба регулирует выбор контрагента. Можно добавить, да, Еще ну, еще бы хорошо добавить, что у УКЭП должен вдаваться государственным удостоверяющим центрам, либо доверенным лицам при личной идентификации. Никак иначе. Потому что даже сейчас, я вас уверяю, у нас есть регионы в стране, где первичный ключ в ФНС человек придет, получит лично, даже в самой федеральной налоговой службе. А потом он будет жить в подвале, получать внутривенно витамины, и по КЭПу его подпись как директора будет получаться каждый год. На протяжении многих лет. Если мы это экстраполируем, да, и масштабируем по стране, это будут просто тысячи и тысячи таких организаций, через которые НДС также потечет дальше в офшоры. Насколько я знаю, налоговая служба выдает только приочной явки сейчас ключи, а ваш удостоверяющий центр как? Нет, если они первые, вот как Денис только говорил, что явки? через год мы будем получать по УКЭПу, ну, да? Да, этого они... делать нельзя для этого. Сейчас налоговой... вашу Конечно, конечно. Только а Сбербанк? идентификация. Сбербанк выдает как доверенное лицо у ЦФНС только при очной явке. Я Ивана... не вижу. Иван Янсен. Есть дистанционный вариант, действующие клюсы на электронную подпись. Можно ли получить подпись юридического лица без очной явки сейчас через Сбербанк? Если есть на электронная подпись, то можно. Тут, понимаете, надо уж смотреть, как бы, либо мы какие-то общие принципы PKI соблюдаем, либо не знаю, что. Все-таки, наверное, безопасность надо обеспечивать не по праниям принципов PKI, а каким-то другим образом. Вот, наверное, тем, о чем говорили коллеги в данном круглом столе, там много было предложений. Что не, Ваша только уголов... понятна, не, только, да. не только уголовную ответственность вводить, но и, собственно говоря, обеспечивать какими-то нас средствами техническими для проверки более тщательные, как вот коллега из Владивостока, например, предлагал. Ваша позиция понятна, разрешен федеральным законом способ дистанционной идентификации по действующему сертификату, вы его сейчас используете. Поэтому полные перезагрузки, к сожалению, несмотря на старания ФНС и аналитического центра, которые только при очной явке выдают сертификат, полные перезагрузки не получится. Эту дыру надо закрывать. УНЭП, пожалуйста, используйте. не получится закрыть. Нет, нет, я имею в виду, что эту поправку нужно вносить в части деятельности как раз государственных удостоверяющих центров. Я бы, наверное, присоединился с коллегией Сбербанка на тему того, что нужно не только в рамках идентификации осуществлять противодействие мошенничеству, а еще в ходе жизни этого сертификата. Сейчас, если у нас технологии с токеном, переносным, они немножко архаичные. Нужно уходить в сторону облачной технологии, поскольку это позволяет нам э, каким-то образом… Вопрос, пожалуйста, потому что Да, контролировать. Вопрос, э, сколько жалоб на мошенничество есть, и если есть, то сколько из них э, связаны с некорректной идентификацией удостоверяющими центрами. У нас просто есть жалобы исключительно, кстати, они в Банк России поступают, на неудобство сервисов удостоверяющего центра поскольку, ну, в связи с изменением законодательства. Но ни одной жалобы нет на мошенничество, а тем более связано с идентификацией. Вам повезло. Ну, я могу Но... сказать очень, очень коротко, ну, разрешите, поскольку тоже занимаемся, в общем-то, электронной подписью, да, мы понимаем, поток большой от налоговой службы. Каждый день приходят портянки запросов э, веером, как бы, во все удостоверяющие центры, связанные именно с мошенничеством э, в сфере, э, как сказать, в э, э, э, сфере Значит, Нужно НДС. Процессы? Поэтому много, ответ много. ну Десятки точно приходят запросов ежедневно. Теперь, Давайте двигаться дальше. На Какие формы договоров, да, переходим к юридической части, каждый, завершающей части. Какие формы договоров сейчас используются в цепочке правоотношений между удостоверяющим центром и конечным пользователем? Как они обеспечивают передачу полномочий в региональные подразделения да, и как а, эти полномочия... Как, как, как они распределены? Какими именно да, полномочия э, вы передаете в регионы? Почему этот вопрос считаю важным? Потому что мы много говорим про техническую часть, но когда мы фактически обеспечиваем конечных пользователей через вот какую-то э, цепь звеньев, то тут тоже возникают слабые участки. И Есть примеры, когда пользователь покупает электронную подпись у регионального представителя просто по договору об оказании услуг. Да, то есть никакого договора у этого пользователя ни с удостоверяющим центром, выпускающим сертификат нету. Есть только договор о показании информационно-консультационных услуг. А, вот, такая конструкция, она, конечно, ставит под сомнение, в принципе, вообще всю инфраструктуру обеспечения электронной подписи. Я бы здесь Нине Соловяненко дал, в первую очередь, слово прокомментировать, вот, как вы считаете, как правильно это должно быть выстроено. Потом послушаем коллег. Ну, лучше конечно, сначала послушать коллег, потом прокомментировать. Но можно и сказать, ну, во-первых, в цепочке в этой договорной цепочке, ну как в принципе, в принципе, это договор об оказании услуг. Это может быть любой договор, это может быть конкретный договор, который связывает этих лиц. Но главное другое, в том, что, во-первых, в этом договоре должны быть предусмотрены условия обязательные, которые сейчас есть в законе, и которые, я считаю, надо, ну, не люблю это слово, ужесточать, но, тем не менее, ужесточать дальше, ну, скажем, с этой же самой фотофиксацией. И еще я хочу сказать, что неплохо бы разработать некий методический материал, который позволил бы всем сторонам этих отношений понимать свои права, обязанности и ответственность. Ну, можно на уровне методического, а можно разработать на уровне какого-нибудь формы договора присоединения. Потому что явно, что все участники этой цепочки нуждаются в этой методологии. Вот. Денис, есть что сказать вот по вашей в структуре правоотношений, каким образом вы делегируете полномочия в регионы? Ну, у нас договора с конечным пользователем. Это конечного пользователя, договор конечного пользователя с удостоверяющим центром TACSCOM однозначно. А дальше мы уже с нашими региональными представителями, как правильно Нина вам сказала, договор про учение. То, то есть у, у вас прямой можно... договор с конечным Конечно, пользователем? однозначно. Хорошо, Краснодар, Владивосток. Ну, здесь вариантов просто быть не может быть. С клиентом, естественно, прямой договор. Естественно, там позиции о, безусловном присоединении к регламентам. А региональные подразделения я все-таки разделил на две части, вот то, о чем мы говорили. Это собственные региональные подразделения, ну, филиалы, которые именно подразделения удостоверяющего центра, того же самого юридического лица, специализированные, аттесту, лицензированные и так далее. Там передавать нечего. Это но и, они и, не и, являются удостоверяющим да, центром. Это, это и есть мы, как бы, да, но в рамках именно распределённых... У, у вас же это, не филиалы, у вас поможете. агентская. Нет, нет, нет, агентская нет, подождите, сеть. Ну, что значит агентская сеть? У нас она, она совмещенная. Есть и филиалы, есть и агентская сеть, и та и другая. другая. В вот чем дело? Нет, часто речь идет вот про какой-то общий случай. Да нет, если общих, филиал, наверное, это да, все да нет, общих случаев на самом деле не бывает. Все используют смешанные системы и личное присутствие, и там, где нет по каким-то причинам открывать там филиал и так далее использование партнера региональные представительства свои филиалы здесь все понятно правильно с ваши партнеры... партнеры напрямую продают электронный партнер... подписи ну, или не, от конечно. вашего имени а, от нашего имени Может, от нашего имени конечно у нас, у нас прямой договор с конечным пользователем а с партнером точно такие же договора присоединения к регламенту и удостоверяющего центра и регламент взаимодействия договор присоединения это немножко другое это не не нет в данном случае это к вопросу о полномочиях которые передаются в регионы, каким образом их передавать? Ну вот таким и передавать. Присоединяем к регламентам хорошо. взаимодействия, в котором Спасибо. четко прописано обязанность партнера соблюдать закон и, собственно говоря, со всеми вытекающими. Алексей? Прямые договоры Спасибо. между заявителем и удостоверяющим центром у нас ввел 476 закон. Ну, как бы там никаких вариантов быть не может. У нас тоже это собственные подразделения, и помимо как бы, классического оформления сделки с клиентом, да, Единственное, что вот при выпуске сертификата юридического лица в качестве доверенного лица, да, там с клиентом ничего не подписывается, потому что услуга оказывается в соответствии с законом бесплатно, есть заявление в соответствии с регламентом деятельности и порядком работы удостоверяющего центров ФНС, и там все это внесло. Сразу а, ну, последний а... вопрос тогда вот в юридической тематике. Как распределена ответственность, за что отвечает тогда удостоверяющий центр, за что отвечает пользу, э, региональный представитель в этой ситуации? Ну, нет, это наша ответственность. Очень, Очень коротко, фили... полностью ваша. Филиал – это наша ответственность. Как распределять полномочия, ну это острые ножницы и страх потери потомства. Вот. То Денис... есть, да, должно соблюдаться однозначно требования федеральных законов. Денис, Все. у вас тоже получается, поскольку прямой договор, вы полностью отвечаете, региональные представители не отвечают, они в общем перед вами отвечают. А, а, а у вас, Денис, тоже Абсолютно. вы отвечаете перед конечным пользователем? Конечно, прямые же договора. Угу. А, а региональный представитель уже перед вами отвечает? Все, по закону, да. отвечу, как раз такая схема ну так должно быть, да, в идеале, просто как в жизни на самом деле. Хорошо. В жизни никто не расскажет. Последний вопрос, завершающий. Очень коротко прошу по кругу высказаться, что нужно учесть в своей работе, региональным представителям, да, и э, тут же вопрос сразу может быть в сторону регулятора, что можно включить э, в итоговую резолюцию, за исключением того, что вот мы уже проговорили, да, про идентификацию, про уголовную ответственность, это не нужно повторять, поскольку у нас уже заканчивается время секции. Ну, вы знаете, к регулятору э, сложно выдавать пожелания, регулятор у нас хороший. А, нет. Очень нет, коротко нет. по пунктам, потому что время секции вышло. Больше конкретики, больше однозначности. Ну вот и все, пожалуй. Спасибо, Виталий. В эту, в эту тему бизнес обязали вложить миллиард инвестиций, не менее, и обеспечить финансовую ответственность от 100 миллионов до 300. Хотелось бы, чтобы в обмен на вот эти вот требования государственные органы ну, были ближе, что ли, называется, к инвестору, что называется. Вот. Правильно реагировали, вовремя отвечали на письма, понимаете. Okay. А, объясняли, разъясняли, ну и так далее. А не просто занимались отписками там, ну и так далее. Это первое. А второе, вот честно говоря, я, я поначалу очень обрадовался, что… Когда эти нововведения пошли, я подумал, наконец-таки владельцы информационных систем избавятся от этих накладных расходов, связанных с идентификацией, и совокупная стоимость информационной системы для владельца уменьшится, а этого не произошло. Хотелось бы, чтобы государство все-таки не создавало сеть доверенных и так далее, а занялось бы работой, связанной с идентификацией, не перекладывало эту ответственность по идентификации на Спасибо. бизнес. Спасибо. Понимаете, идентификация вот понятно. Очень коротко просьба. Вот да, что что вчера, в итоговую декларацию? Какие я вчера итогам? уже обозначал это. То, что нужно четко прописать, если нет четкого трактования либо закона, либо какого-то нормативно правового акта, чтобы были разъяснения чтобы было однозначное толкование того или иного документа. И если, Методические чтобы рекомендации, органы, да, разъяснительные чтобы, письма. Да, разъяснительные да. письма. И, как вчера Новиков сказал, нам поможет ФСБ, ФНС, да. наверное, правительство. Да. Алексей? Вот, то, что не зафиксировано. Да? Наверное, я бы предложил Федеральной службе безопасности ужесточить контроль за работой исполнителей 313-го постановления. То есть, чтобы у нас не возникали ИПшники, агенты, которые бегают по рынкам и формируют УКП, да, без какой-то, то есть, если вы хотите заниматься с работой в качестве агента, партнера, доверенного лица удостоверяющего центра, будьте добры, быть лицензиатом, просто если мы начнем их штрафовать, очень быстро пополним бюджет Российской Федерации, потому что таких организаций, которые продают из КЗИ налево и направо, не имея на это никаких прав и лицензии и разрешения, их очень много, вот. Как бы. Понятно. Контроль лицензионной деятельности, лицензируемых да? Лицензируемые деятельности. Спасибо. Кирилл? Ну, я полностью присоединюсь к пожеланиям, которые были уже озвучены. А из, наверное, лично от себя пожеланий, хотелось бы дальнейшего, дальнейшего более быстрого движения в сторону отказа от бумаг, потому что подтверждение каких-то полномочий бумагами, которые до сих пор используются, недопустимо. Лично я верую в 210 ФЗ, да, в СМФ и госуслуги. Вот И хотелось бы, наверное, использовать эти механизмы более активно. Например, там, если так уж думать в дальнейшем, может быть даже запрос на сертификат подтверждать через госуслуги еще как-то. Потому что это механизмы удобные, которые дают определенные плюшки, люди туда бегут с удовольствием. И не использовать их в качестве госконтроля ну, не очень правильно. Спасибо большое. Подводя итоги этого круглого стола, что я для себя отметил, что несмотря на то, что мы много говорим про облачную, про мобильную подпись, про дистанционные взаимоотношения, Региональные сети сегодня на сегодня у большинства удостоверяющих центров растут, то есть количество представителей увеличивается, сохраняется запрос на очную идентификацию, на очную явку и даже вот запрос на полную перезагрузку э, системы через полный э, цикл выпуска новых сертификатов сейчас реформа дает такую возможность. Сертификаты для ЮРЛИЦ можно выпустить с нуля. Вот такие запросы на э, региональную работу. На сегодня есть. Ну и в плане договоров, в плане э, юридических, э, как сказать, вот, конструкций, хотелось бы больше методических рекомендаций, разъяснений. Все сводится к тому, что больше и жестче регулировать, и проверять. Ну и вот такой. В конце и разъяснять, да, ну, конечно, лучше разъяснять, а потом уже наказывать. Я, я хочу поблагодарить, что пригласили на круглый стол. Мне кажется, достаточно живо обменялись мнениями, да, что должно происходить. Спасибо Алексею. Как Спасибо. нашему модератору, вот, да, наверное. Меня зовут Масик София, компания «Магнит». Много говорили о мнении клиентов, я клиенту удостоверяющего центра. Моя компания клиенту. УЦ, у нас там, десятки тысяч электронных подписей, и проблема с изменениями, которые повлекла там, фотографирование, для нас это не проблема. Для нас проблема то, что информационные системы не готовы к изменениям, которые происходят. И получается, все знают, что с 1 сентября произошла такая ситуация, что надо было выдавать сертификаты по новым требованиям. И информационные системы по большей части 1 сентября были не готовы к новым сертификатам. Вы, как представители УЦ, я понимаю, что на вас свалилась первая волна негатива, то, что ваши сертификаты не принимаются. Но потому что у нас, как у клиентов, нам либо идти к сервису, либо идти в удостоверяющий центр. Сервис отвечает 30 дней, у УЦ отвечает быстро. В чем вопрос? Вопрос в том, что, какое ваше мнение, а, нужен ли контроль информационных сервисов по переходу вот на эти новые требования, чтобы волна негатива от пользователей не падала на Не нормативная лексика начнется. Кто быстрее, да, Алексей? Нет, Кон смотрите, да, на самом деле мы вчера обсуждали вопрос, слов. на самом деле, и это было упущение там, и не было... А, Рекомен... Точнее, не было разъяснений от ФСБ, то есть они за, период, за, за очень короткий период в течение недели дали два разъяснения совершенно противоположных. И когда трактуется это по-разному, что заполнять это поле ННН либо не заполнять, мы коммерческие УЦ быстро это доработали и постоянно стучались в ГИСы госорганов, ребята, сколько вам доработать, у вас работа, вы вообще знаете об этом? Вообще, то есть в курсе, что там изменений. ФСБ сказал, ничего не будем менять по срокам. Все с 1 сентября. Мы, ребят, есть. еще так, раз попробуем. Вопрос, вопрос в том, и... что, может, кто-то должен контролировать именно да, ВИС. Вот, из... Можно я коротко отвечу, да. уважаемые коллеги? Конечно, если принимается какой-то нормативно-правовой акт, то он должен исполняться. И э, существует первый круг, да, ближний круг, есть, это удостоверяющие центры, они быстро и живо реагируют. Есть дальний круг, информационная системы, они реагируют медленнее. Проблема, на самом деле, в том числе и э, в том, что нормативный акт принятый не содержал никаких санкций за невыполнение, и не определял круг тех ответственных, которых он затрагивает. Вот если бы это было определено и санкции были бы введены, наверное, появились бы беспокоящиеся сотрудники, ответственные за информационные системы. Вот. Одна маленькая, мне кажется, что мы с 1 января снова столкнемся с такой ситуацией, потому что опять ВИСы у нас никак не регулируется. УЦ будет готов, будет выпускать подписи физлиц, там бизнес начнет клепать МЧД. Подводя итог, а ИС не будет да, принимать. Я бы предложил тогда в резолюцию включить обязательную сопутствующую, скажем так, санкционную часть, если мы принимаем нормативно-правовые акты. И на этом, наверное, можно закончить наш Спасибо. круглый стол. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Спасибо.